запустилась. Запустилась. Приветствую всех на нашем канале. У нас сейчас идет трансляция на два канала одновременно. На канал Яснополия и на канал Славия. С вами Людмила Осипова. Сегодня 30 декабря 2020 лета. И я хотела бы сегодня поговорить, ну, во-первых, поздравляю вас, потому что если по солнышку, то у нас начался следующее, следующее лето уже началось, если смотреть чисто по, тому, по жизни солнца, да, по официальному календарю, к которому мы привыкли с детства, оно у нас начинается, остался вот еще один день буквально, там, да, до праздника, вот, до старого летия у нас еще, конечно, немножко есть время, вот. Но все-таки как человек, который уже много лет живет по, сон... по солнцу, да, все-таки весь мой опыт и прошлый прямой эфир, который нам заблокировали как опасный для детской психики. <laughs> вот. Поэтому я кратко напоминаю, там было о том, что вот эти вот даты, там есть шаг в 13 дней. Ну, как бы официально это потому, что произошло смещение у нас, да, переход на григорианский с юлианского календаря в 1918 с приходом большевиков к власти. Вот, но не все так просто. Там есть очень интересные закономерности, они абсолютно математические, более того, они привязаны к неким уникальным явлениям, таким, например, как вот зимнее солнцестояние, которое у нас было 21 числа. Это такой постоянный у нас плюс-минус э, точка, да одинаковая каждое лето. 25 числа тоже устойчивая точка. Это день, когда, э, когда начинает прирастать у нас день и сокращаться ночь. Вот, э, и, соответственно, это уже началось, мы в этом уже живем, поэтому у нас уже по солнцу началось новый э, жизненный цикл. Э, вот, с чем я вас от всей души поздравляю. вот И желаю вам Счастья и э, добра, и чудес, чудес хороших, чудес таких, которые, ну, делали бы жизнь прекраснее, приятнее, удивительнее, каких-то открытий, развития. А, да, так вот, смотрите, что у нас получается. Значит, во-первых, 21 числа была вспышка частот Шумана, мы об этом говорили. То есть это было такое резкое, скачкообразное повышение вибраций, которое у Земли происходит уже достаточно продолжительное время. Вот, но прослеживается практически геометрическая прогрессия, то есть лавинообразная такая, да, скорость повышения вибраций Земли, как следствие человечества. Мы живем в магнитном поле Земли, мы живем в ее вибрациях. Поэтому ну, человек это, естественно, влияет. Как-то, между прочим, было пару интересных выступлений Путина. Не знаю, можно ли их найти в интернете. В одном из них он говорил о том, что у нас будут телепорты, что мы сейчас работаем, и ну, как бы, правительство, и он как бы как президент дает добро на то, чтобы мы перемещались с помощью телепортов. Это показали по новостям. И сейчас вот я когда спрашиваю, не все об этом знают, не все об этом помнят, но такой факт имел место быть лета три назад где-то. Вот. И еще было такое, как-то тоже он вдруг решил поговорить про космос по телевизору. Он сказал такую вещь, которую тоже знают хорошо физики, о том, что человек вне магнитного поля Земли не может существовать. Поэтому наша МКС летает безусловно в атмосфере Земли, просто в более разреженной. Там же помните, есть ионосфера, там каждая обладает своими свойствами. Так вот, Просто МКС летает в высоких слоях атмосферы, внутри магнитного поля Земли это находится. Вот, это всего лишь 400 километров. Вот, потому что, сказал э, наш президент Владимир Владимирович Путин, человек не может существовать вне магнитного поля Земли, поэтому перелеты на дальние расстояния, они просто невозможны. Я сейчас не говорю, что это истина в последней инстанции, я вам сейчас просто напоминаю э, слова, сказанные когда-то президентом Российской Федерации. Вот, значит, у нас вот эти 21 число, во-первых, остановилось сокращение светового дня на, на своей в нижней точке, да, то есть вот это и есть солнцестояние, остановка, вот. Но в отличие от летнего солнцестояния, там тоже, конечно, там есть горка, то есть здесь есть как бы ямка, то красная горка, по сути дела, это несколько дней, после купалы, то есть после летнего солнцестояния, когда солнце в пике находится несколько дней. Вот вот здесь вот есть, значит, получается 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 4 дня вот этого вот максимально низкого положения. И 25-го начинается выход на новый цикл. В эти 4 дня происходит... Может быть, вам попадалось, материалы про литаргический сон. А, был такой, а, ну, в моем детстве еще рассказывали о том, что Гоголь очень боялся, что его похоронят живым, и вообще такие фобии были у людей в 19 веке, начале 20, что их похоронят живыми, что вот они как бы впадут в литургический сон, это что-то, это процесс определенной трансформации, да? И э, вместо того, чтобы ему дать спокойно эту трансформацию совершить, его могут похоронить, и он потом очнется в могиле живым. Это была очень сильная фобия, нам про это рассказывали. Это, ну, как бы, мне кажется, что это был достаточно широко известный факт. Э вот. И вот, собственно говоря, вот этот процесс трансформации, да, когда вроде некая да, то есть солнце не... не, не ну, минимально появляется, но там где-то отсиживается, отстаивается. Вот это такой процесс трансформации, набора как бы каких-то выборов, выстраивания, чтобы уйти в следующий цикл. И, собственно говоря, и процесс, который я вам предлагала, да, вот его прочувствовать, проучаствовать, это как раз вот 21-го войти в этот поток, принять вот эти вот энергии, на этих энергиях выбрать, что... Кто вы, что вы хотите, что-то скорректировать, может быть, о чем-то помечтать. Вот такой остановиться, подумать, помечтать, настроиться, вложиться. И, собственно говоря, с 25 -го числа понеслась реализация. У нас это лето уникально еще тем, что кроме вот этой вспышки частот Шумана, да, а, это, это событие напрямую оказалось связано с вот этим соединением Сатурна с Юпитером. Я не профессиональный астролог, у нас есть профессиональные астрологи, которые об этом очень подробно рассказывают, вот. но это тоже мяу неспроста, как мне кажется. да, то есть И вот такое наложение, плотное наложение событий удивительных, достаточно редких, потому что я сейчас не помню точный цикл, когда происходит вот это соединение Сатурна с Юпитером, я бы еще добавила, да еще и в зимнее солнцестояние, что само по себе является точкой силы, да, определенным порталом. Я думаю, что это очень редкое явление, но то, что я помню, еще раз не помню точно цифры, но что-то там за 400 или за 500 лет какая-то, ну, явно больше нескольких человеческих жизней промежуток времени, то есть на нашем в, в, в, в нашей жизни на нашем веку уже такого события больше не повторится вот, поэтому мы говорили о том, что э, декабрь 2020 и зимнее солнцестояние это такая уникальная точка э, во всех смыслах жизни определяющая мира определяющая поэтому желательно, чтобы люди доброй воли, которые стремятся там к развитию, к познанию там, к чему-то там созидательному да, чтобы они а, в общем, вложились в, это, в, это, в этот процесс, и еще здорово, если эти, эти усилия объединить. Вот. А, но чему посвящен сегодняшний эфир? Он посвящен теме того когда вот такие вот вложения вот да вот у нас сегодня 30 число вот как бы предположим что вы там проделали вот эти вот вложения вами сделаны вы там планы написали вы помечтали может быть помедитировали может быть там проучаствовали каких-то процессах там вместе с кем-то вот и что дальше вот я наблюдаю за теми кто рядом со мной был кто сознательно участвовал в процессе выстраивания, в принятии, проведения потоков. Вот. И совершенно очевидно, что это всегда происходит, такая закономерная штука, да, когда есть ну, некоторая потребность немножко отдохнуть, немножко восстановиться, немножко переключиться. На что я хочу в очередной раз обратить, дорогие мои друзья, ваше внимание и почему я вот сейчас говорила о а, вот этих вот процессах. Чем мощнее, то есть чем выше вы смогли взять поток, чем чище и мощнее вы прошли, тем... А, вот есть слово декомпрессия, но декомпрессия – это когда с глубины человек поднимался слишком быстро. Вот. Но если вы ушли в потоке очень высоко, я не знаю, есть ли такое слово, но это как бы декомпрессия наоборот, да? Когда э, тот мир событийный, привычный, из которого вы вынурнули, вошли в потоки принятия, там э, вот этих всех э, значит, энергий, которые э, проходили, и потом же это же все нужно принести в свою жизнь, это никак без этого. А, все равно вы это п -п -п принесли, потому что ваши вибрации, вы же их провели через себя, вот, и с вот этими повышенными вибрациями, та реальность, из которой вы, ну, например, вот мы уезжали, да, вот мы уехали, потом вы вернулись. И та, та реальность, в которую мы вернулись, она могла ощущаться как очень, как прокрустывало ложе, как что-то достаточно тяжелое, что-то достаточно жесткое. Вот, и а, если не держать сторожок, не удерживать внимание на а, том, что, собственно говоря, происходит, то можно ну, сказать, блин, что я так устал, зачем, может быть, было не надо, может быть, там жить, жить обычно. А, вот имеет смысл, и, и то, что э, я сейчас хочу вам просто напомнить, да, о том, что вот эта вот, вот как-то декомпрессия наоборот, ну, это, это чисто, физический, чисто физический процесс, который нужно спокойно, чем вы больше про это понимаете, тем он проще проживается. То есть вот те энергии, которые вот они прошли, теперь их важно проявить, развернуть, адаптировать свою жизнь, фактически подтянуть за собой, свою реальность, а, какие-то, и, и здесь по моим наблюдениям очень часто бывают ну, какие-то провокации, но ну, типа того, что, досмотри, да смотри, да стало не лучше, стало хуже, а, какой-то я когда думала сегодня, вот о чем а, самое важное, о чем бы я хотела сегодня сказать, а, приходил мне такой, блин, вот сейчас не вспомню. Какой-то пример, пожалуйста, очень понятный, очень простой. Сказка была. Сказка, была. сказка? Ну, про свадьбу. Напомню, пожалуйста. Сказка все заканчивается свадьбой. Я там был мертвым. А, ну это, нет, не это помню. не то, это то, что, да, что... Это как раз бы была такая водная часть, мы ее уже проехали. Про, про то, что если вы прям хорошо попраздновали, провели потоки, это как в сказке, да, как бы вот, вот, шло же много рекламы, что сейчас вот это вот, сейчас начнется, сейчас начнется уникальное событие, и мы тоже про это говорили, вот, но э, вот сейчас мы в послесказии находимся, да, то есть когда событие-то оно прошло, а жизнь-то она продолжается, и э, если вдруг случайно э, вы среди тех для кого может быть такое ощущение, что, ну, вот вы что-то сделали, а мир, вот он резко-то не поменялся. А, может быть, даже где-то, как будто бы он говорит, да нет, тебе еще сейчас хуже будет. Ну, вот мне сегодня попалось пару статей про то, что некоторые товарищи методично внедряют там а, обязательную вакцинацию, да, и некие карательные меры. Вот, о которых говорили и которые ну, никто же не скрывает. Там, ну, вспомните про тот же э, принятый закон о Росгвардии, он был принят, по-моему, еще летом, насколько я помню, а, о том, что, собственно, неприкосновенности жилища ее уже нету потому что Росгвардия имеет право а, в, входить в любой дом без санкций прокурора, без значит, судебных решений, просто вот кто-то там, не знаю, приказали, что-то приказали, они в каждый дом могут войти. вот Было предположение, что это напрямую связано с той самой принудительной, обязательной вакцинации которая есть в планах. И я напоминаю, что я говорила о том, что, ребят, ну, а, нужно смотреть по полномочиям. А, и периодически нагнетают эту историю и, и нагнетают для того чтобы держать вас в стрессе в низких вибрациях вот потому что в низких вибрациях а проще управлять Б этом ну там а, можно какие-то свои планы по отношению, по отношению к нашей жизни там да, ну, вот, реализовывать а, потому что когда мы не боимся когда мы находимся вот в, в открытом состоянии в высоких вибрациях напоминаю по частотам шумана там да страх это 0,22 герца, вот, а сейчас вибрации Земли они там зашкаливают уже гораздо больше, там уже десятки герц, уже к сотни потихонечку все это дело движется, и это совершенно бездна. Это бездна. И если привычно, вот в этой в матричной вот этой вот реальности каких-то страхов, каких-то напряжений, каких-то переживаний, беспокойства находиться, человек не может взять на себя высокие вибрации, он просто, ну, тело спазмировано, оно просто их не принимает. А они идут, а они идут для нас, то есть идет перенастройка Земли, идет перенастройка человека. Что происходит с человеком, который вот эту перенастройку не принимает через стрессирование? Возможно я предполагаю, это может быть болезнью. Сейчас в интернете вполне себе пишут о том, что, собственно, коронавирус – это есть способ такого перезапуска программных систем человека. Мне очень не нравится, что э -э, очень активно вдруг начали внедрять концепцию о том, что, в общем, фактически мы роботы. Она не новая, она достаточно хорошо известна, но скорость, объемы, масштабы трансляции этой идеи, они ну, сильно ускорились. Друзья мои, я напоминаю, что лично вам выбирать, являетесь ли вы человеком, являетесь ли вы роботом, являетесь ли вы живой божественной душой, кто вы есть, какие ваши полномочия, для чего вы живете, чего вы хотите. И да, дорогие мои, как бы классно вы не провели потоки 21-25 декабря, как бы вы качественно не вложились, а, кроме вас еще существует а, много всего другого, то есть у нас в мире а, достаточно а, разных сил, вкладываются в разные, вот вы могли вкладываться в одно, рядом за стенкой кто-то мог вкладываться прямо в противоположное, вот. А, есть просто, просто земля, она с нами, понимаете, повышение вибрации земли говорит о том, что это очень массовый процесс, да, если вы эти, занимаетесь повышением вибрации, с вами как минимум, я считаю, что очень даже достойная компания в виде души, которая, души земли, которая пробуждается, разворачивается, открывается свету, вот. очень похоже на процесс пробуждения. Поэтому вот это спазмирование, оно на страхах, да, оно как бы, мы об этом говорили уже с вами, оно не дает вот этим энергиям благодатным проникать в тело и дает, ну, создать некие проблемные ситуации. Если вы приняли вот эти вот благодатные энергии, пропустили прям хорошенечко, прочувствовали их там, развернули их, то может быть другая история, которая заключается в том, что... Среднестатистическая масса находится в вибрациях, например, там 5-7 Герц. А это наша позапрошлая уже история. То есть это очень мало сейчас. А вы, допустим, вместе с Землей провибрировали, допустим, там, не знаю, там, на каких-нибудь 150 провибрировали. Ну, просто посчитайте разницу. Вот. Будет ли конфликт, будет ли ощущение ну, дискомфорта и жесткости? Да, думаю, скорее всего, что да. Является ли это трагедией, проблемой, или а, ничего не получилось? Думаю, что нет. А, предлагаю просто посмотреть на эту ситуацию, подумать. Потому что как по мне, так это говорит только о том, что нужно просто провести вот эту вот адаптацию. И а, по воле вашей будет вам, по вибрации, если у вас вибрация там, ну, ну, пусть не 150 Гц, ну пусть там каких-нибудь 50-70, например, вышли вы устойчиво ну, даже там, хотя бы на 40 там, герц вибрации вы вышли, да, вы будете уже вне матричны. А, но, дорогие мои, вот ровно насколько вы больше вибрируете, настолько больше у вас полномочий, настолько больше возможностей, настолько больше вашей воли влияет на реальность вокруг вас. Вот. И поэтому, когда, а, ну, вот сначала может быть адаптация, а потом следующим шагом марлезонского балета, а, знаете, у меня... Когда-то много лет назад был знакомый, у которого была такая фраза, когда какой-то был спор, и он в этом споре выиграл, он говорил: "Мой Бог сильнее". Вот, вот, а, если вы вибрируете на более высоких частотах, чем окружающий вокруг, а, либо они вас будут под себя ломать, потому что что это вы высовываете-то, что это вы тут, понимаешь, тут, вот, а, либо вы, ну, увы, я не, не понимаю, как по-другому, только их не надо не ломать, не ни заставлять ничего. Вы просто выбираете за себя, а дальше ваше поле, разворачиваясь, оно автоматом повышает вибрации рядом. Это и есть вот эта фраза «спасется один, спасутся тысячи». Вот, поэтому э, вот эта история со сказками, и я там, на, там свадь, про свадебный пир, да, очень многие у нас сказки заканчиваются. «Я там был», «мед пиво пил», «пу сам текло», «в рот не попало». Вот. И, в общем, вот вроде хэппи-энд. Мы понимаем, что после, после свадьбы еще много чего начинается. Настоящая жизнь, она только начинается после свадьбы. И там еще много-много всяких а, сложностей, каких-то нюансов, которые приходится решать. Да? И к, насколько семейная жизнь оказалась счастливой, можно понять обычно ну, там после 30 лет семейной жизни. То есть минимум 20, за 20 лет создается настоящая семья, происходит притирка. Где-то там вот к тридцатнику, уже там к сороковнику люди действительно становятся одним целым. Ну да, есть кто-то, кто раньше это делает, есть кто позже, есть кто разбегается, не выдерживает. Но в общем в целом, да, это, это ну, гораздо будет вот, встретить своего принципа по времени, по локальности. Это может быть очень такая интенсивная история, но она гораздо короче по времени, чем потом э, выстроить э, и создать по-настоящему семью, в которой есть лад, добро уважение и в общем практика показывает что очень тяжело когда один это строит а другой ничего не делает семьи в основном когда есть вложение с двух сторон пусть они даже не одинаковые, никогда не я не очень представлю что прям все там было ровно да но тем не менее да когда каждый выбирает и строит получается вот это то когда семейная жизнь имеет смысл вот поэтому дорогие мои <связать> <связать> как все как после свадьбы, понимаете, самое интересное только начинается, потому что теперь а, а, руками ногами человеческими каждый день делать выборы, делать шаги, потому что а, чего стоит ваше а, проведение каких-то высоких потоков, да, каких-то там а, созидательных энергий, если потом на следующий день вы там, ну, подумали, что все это ерунда, и отказались и пошли в другую сторону. Я видела людей, которые говорят одно, делают другое, причем это не в плане там каких-то бытовых вещей, а вот это, знаете, я выбираю справедливость, я выбираю добро. Тут же в жизни человек врет себе, врет окружающим, соучаствует с какими-то разрушительными программами, делает это регулярно, ежедневно, вот. А потом вдруг такой, я выбираю добро. Ребята, какая цена у этих заявлений? Поэтому провели энергии, провели потоки, развернули их. Я вас от всей души поздравляю. Это здорово, это было нужно и вам, и Земле, и человечеству. Вы наверняка свой пирожок уже с полки взяли за это, а теперь продолжается. Есть такая замечательная, одна из моих самых любимых фраз, вообще из всех, которые я там когда-либо слышал. У меня есть такой свой архив вот, любимых каких-то высказываний. Да? Вот это одно из них. До просветления руби дрова, на воду после просветления руби дрова, носи <связывая> воду. Поэтому вложились вы, провели вы там потоки, ну, здорово, а теперь руби дрова, носи воду. Вот, причем, да, очень сложно оценить, насколько там вы повысили свои вибрации, стали чище, красивейшней, потому что обычные битовые вопросы, их никто не отменял, их точно так же нужно решать с этим разбираться каждый день каждую минуту вот все вроде бы то же самое все то же самое просто немножко база если ваша база повысилась то есть ваши вибрация до да, вашу вот ну среднеарифметическое состояние повысилась еще раз повторю повысились ваши полномочия повысилась возможность строить выстраивать выбирать свою жизнь такой как вы хотите орденов медалей ну, я не знаю, может, на том свете, кому выдают. В этой жизни, как говорят в народе, догонят и еще дадут. Здесь просто добрая воля, ваш выбор и понимание, что и зачем вы делаете. Так, есть вопрос, имеет ли смысл подтягивать близких, если они настроены скептически. Понимаю, вода камень точит, но тяжело для себя получается. Еще раз, дорогие мои, отвечаю э, то же самое состояние, вам не придется их тащить, не придется, просто, если образовалось, вот предположим, что вы вложились и шандарахнули, это же не, не только про сейчас, да, периодически происходят процессы, например, когда вы можете скачкообразно, попав в резонанс с процессами Земли, вот, допустим, вы можете даже этого не знать, потому что просто состояние мы хотя бы знаем, понимаем, мы там как-то, а есть еще процессы, которые. Все, у меня получилось. Так, о чем я говорила? Есть процессы, которые мы можем не знать, что идет поток. А, да, то есть, может, какой-то, вот сейчас, например, а вдруг, например, вот сейчас вы смотрите прямой эфир, а сейчас вот частоты шумана взяли, шандарахнули. А в этот поток, в этот момент вы что-то взяли, вот и ваши мысли, желания такие, ну, какие-то вот благородные, высокие, вдруг совпали с землей. Это же. Я уверена, что так и бывает чаще всего, то есть те моменты, которые мы ловим, их меньше, чем тех, которые в принципе есть, которые происходят, тем интересна наша жизнь. Это про то, что как бы истинные намерения, они всегда срабатывают более четко, да, то есть потому что наша чуйка, интуиция, она гораздо более информирована, чем наш разум, вот. И вот представьте, что у вас вдруг внезапно, вообще не с тобой, не знаю, котлеты, стоите на кухне, жарите, причем из мяса, вот. А, и вдруг бабах, вот что-то такое подумали, попали в резонанс и резко вибрационно скаканули. Как будут реагировать близкие? Ну, мужья, к женам это всегда практически 100% одно. Куда? Куда полетела? Возвращайся, хочу котлеты. Да, а как это вернуть? Может быть, агрессией? Может быть, какими-то необоснованными претензиями? Может, ну, какой-то такой жесткой ситуации, которая выглядит так, что, в общем... А, что вот чуть ли вас не мочит или не с вами воюет, то он просто испугался, вот, а, понимаете, вот был такой художник Шагал, да, вот он не боялся, что женщины по небу летают, он там сам с ними летал, вот если картины его помните, а нормально это человек, понимаете, вот женился на жене, а вдруг у нее бац и крылья выросли, и полетела она, а ему-то что делать, а вдруг не вернется, это же, а ему-то как жить, а если он ее еще и любит, но это, это внутреннее, а разум, он уже объясняет как-то это, он уже придумывает обоснование. Ему же нужно самому себе объяснить, зачем он вдруг какой-то жесткач в вашу сторону применил, понимаете? Бывает и наоборот, когда жены мужей ловят, тоже бывает. вот. Но смысл один и тот же. Это внутренний страх, что человек куда-то улетит, уйдет, а я тут останусь на перроне, э -э, с, с, с этими, с, на, на мешках, вот а котлеты сгорели, да, вот, неважно кто, муж, мама, там, это может быть кто угодно, ваши близкие нужно понимать, что привычки никто не отменял, внутренние какие-то переживания, страхи, неготовность, если бы там, опять неважно кто, мама, мама, если бы она тоже с вами там куда-то там скаканула, у нее бы не было вопросов, Значит, она не скаканула, а ей, допустим, нужно, ей энергия нужна. У нее есть... Пот... А, а, вы, а вы засветились у нее на глазах. Вот, это тоже, это инстинктивно происходит. Это может быть не только, а, куда пошла, а еще так, ай, давай мне, а я тоже хочу. То есть это перераспределение, то есть вы, вы там э, получили там ресурсы, да, какие-то вибрации, а им тоже нужно, а они дальше от этого, они не попали по каким-то причинам в этот резонанс это, понимаете, может и в другой момент вы не попасть в резонанс, а кто-то из них попал, вот, а, просто я очень много, прям много-много разных историй, всю свою жизнь я наблюдаю это, это когда, вот, ну, понимаете, бывают удивительные совершенно истории, там, я в, в Краснодаре была знакома женщина, которая там а, проводила какие-то обряды, там, славила Перуна, при этом имела абсолютный вид, а, вот тор, советского торгового работника значит выбеленный вот этот пучок волос на себе не показывают а, с синькой а, голубо голубые тени розовая помада абсолютно вот вот понимаете вот классический вид советского торгового а, а, работника за овощным прилавком выяснилось что она работала действительно товароведом на базе все свою жизнь вот, весьма себе э, неплохая должность по советским временам, там, доступ к определенным там благам и так далее. Вот, и потом вдруг бац, шандарахнула, поперла, у нее целитский поток, заштырила из рук просто энергии. вот, она начала ее это как-то мучить, вот, начала она, значит, дергаться, пошла там, куда-то попала, значит, кому-то в обучение. Вот э, на своем уровне, то есть когда-то она этим занималась, и вдруг у нее что-то случилось, как она вот включила ее, понимаете, что-то. И вот она по внешности, по мышлению, она стала стовароведом овощебазы. А по энергиям, по, по целительским способностям, э, она вот, вот, вот, ну, понятно, что у нее поменялось окружение. Вот, понятно, что там она себе нашла нового мужа уже среди тех, кто, значит, тоже там что-то целительством, эксцессорикой, чем-то таким занимался. То есть она не побоялась свою жизнь менять. Почему? Потому что у нее очень четко, у таких людей очень четко выбор. Но эта вся история происходила вот 10, 15, 20 лет назад вот так было. Человека просто включала, вот, и дальше выбор. Я другую историю знаю, там вообще в Узбекистане директор завода, директор советского завода в Узбекистане, понимаете, вышел на пенсию, но опять, кто там есть, видел, понимаете, это баи, вот они баи, вот у них э, поведение, все, отношения, они там так и остались, там, вот, вот ничего не поменялось за 70 лет, вот он бай, а, да, который как бы по официальным, значит, этим директор завода, и вдруг его шандарахнуло, и там просто ему там кто-то во сне пришел, какой-то святой, я уж не помню, кто конкретно, он э, вот, пришел, сказал, значит так, вот тебя целительский дар, ты должен лечить людей. Если ты не будешь этого делать, ты будешь болеть. Он начал болеть. Начал болеть, мучился-мучился, поехал по святым местам, туда-сюда. Ну, в общем, в результате он начал целить людей, действительно здоровый. Вот когда я с ним общалась, он уже все это принял, пережил, и... Э, великолепно себя чувствовал нашел себя на новом поприще вот и это действительно вот у него отсутствовало желание этим этим быть этим заниматься понимаете просто еще раз повторю, что когда если вы это выбираете главное следить чтобы вот этого спазмирования не было особенно если вы вдруг вот выскочили очень сильно посвятимости убежали вперед своего окружения вот а, начинается вот этот на разрыв, начинается напряжение, а они перестают вас понимать. Вам их труднее понимать, потому что, ну, вы вообще в разных реальностях. Вот сейчас а, в этом, в Дзене попадаются такие а, статьи, мне пару раз попадалось, о том, что сейчас на Земле живут одновременно люди 3, 4, пятого измерений. И они вот так вот, вот все там, значит, плавают, перетекают, взаимодействуют, и третье измерение, оно потихонечку отмирает, вот как, как старое ПО, да, и э, люди, которые не смогут перейти на более высокие там мерности, они просто, ну, уйдут из жизни, вот, собственно, этот процесс мы сейчас и наблюдаем с вами, а, причем это могут быть очень развитые люди, это не, не, не бомжи не и а наркоманы там, да, это как бы могут быть высокого статуса социального люди там, или образования, то есть это -друг, по-другому, это вообще... Другой ракурс, как это происходит. А, вот. Поэтому, если вдруг предск... предположить, что вы по мерности куда-то ускакали, а ваши близкие остались. Вы их любите, они вас любят там, да? Ну, или вот то а, самое разумное это просто осознавать, что происходит, понимать, почему есть вот эта нагрузка, а, принять ее. То есть здесь, как бы, чем, созна... чем лучше вы разбираетесь в том, что происходит, тем комфортнее все это проживается, вот, то есть, если вы понимаете, что это следствие, вот, вырванули, они-то тут, ну вот, а они, ну, не выбрали этого, или, ну, не дошли до этого, а, ну, не знаю, может быть, отказались, может быть, им еще и не время и так далее, вот, то а, самое лучшее, это, ну, вот, а сейчас про Иисуса Христа, знаете, когда вот спрашиваешь самое вот, что люди помнят, в чем подвиг Христа? Вот с точки зрения а, а, церкви, веры, там, да, а, Иисус Христос, главный, какой подвиг сделал, Он спас все человечество. Каким образом Он спас? Он спустился в ад, и а, что до Христа души, которые попадали в ад в чистилище, не имели возврата в жизнь. То есть в событийный мир они вечно варились в этих котлах, там горели в этих кострах и так далее. Что сделал Иисус Христос? Он, ну, как бы, грубо говоря, дверь работала только на вход, на выход она не открывалась. Он спустился туда и, ну, как, и дал возможность этим душам снова воплощаться. То есть Он сделал дверь, он вышел оттуда обратно в наш мир, и дверь стала работать в обе стороны. То есть душа, которая попадала в ад или в чистилище, она получила возможность вернуться в наш мир и исправить. Сейчас очень много душ, которые когда-то. А, ну, что называется, напортачили или выбрали а, сторону зла, служили злу, потом получили за это после смерти по заслугам, а, благодаря Христу, опять же, там, да, мы сейчас говорим о том, ну, что у нас есть вот официальные какие-то версии, которые мы знаем, вот, получили возможность возвращаться сюда и перезаписать, изменить, то есть отказаться от службы зла, выбрать, ну, то есть исправить свою судьбу. Вот, и а, я хочу сказать, что это оказалось очень непростое дело. Я знаю многих людей, которые искренне, то есть имея опыт службы злу, они пытались выбрать добро, но навыков служения добру у них либо нет, либо они заблокированы, а навыки служения злу, они не различаются как плохие, потому что они привыкли, они так делали раньше, и они считали, что это хорошо, но это нормально, или там правильно, или еще как-то, или допустимо, я уж не знаю. Вот, а, поэтому... Почему я про Иисуса Христа-то вот начала говорить? Это же все напрямую связано... А, ну, собственно говоря, я думаю, что а, тут прямая аналогия, да, то есть точно так же, если вы там куда-то учесали, а ваши близкие где-то застряли, вот, а, ну, это к чем-то похоже, если вы осознанно, Иисус Христос это делал осознанно, он понимал, что он делает, да, вернуться там, где они есть, и своей любовью, своими вибрациями, своим теплом, своей любовью, не обязательно, понимаете, это демонстрировать вообще или говорить об этом, вы просто вот понимаете, что вы делаете, да? и тогда это не то, что вы там соизволили, или вы их терпите, или, а, как это еще, ну или вот, вот как бы вот, вот приходится, да, а это как раз и есть реализация, это как раз и есть то, что вы как бы всю реальность не насильно, не объясняя, не заставляя, вы просто светитесь рядом, и как бы это же что? Люди это чувствуют, люди это чувствуют, близкие, тем более они это чувствуют. Сначала может быть агрессия, потом может быть недоверие. Но если они понимают, что это с вами на самом деле происходит, и от вас происходят вот, вот эти чистые, высокие вибрации, они от вас продолжают идти, ничего не надо про это говорить. Но души начинают этому открываться. Все заразно. А вот сейчас нас пытаются сознательно заражать страхом и агрессией любыми способами. Вот последнее, я сейчас смотрю, что начали, начали писать, что у нас ФСБ вообще развалилась и там одни уроды работают. Вот, а, ну, э, если это, как бы я прочитала статью, в конце статьи плюс комментарии, да, я понимаю, что это выглядит просто э, оружием поражения, когда просто э, меня пытались в результате вот прочтения этой статьи вызвать, во-первых, на низкие вибрации, то есть опустить вибрации, да, и во-вторых, заразить вот этой вот агрессией, там, вот, там, типа, государство плохое, там, Путин плохой, там, еще кто-то плохой. А это все жертва, это все жертва, потому что, как бы, получается, это опять отказ от того, что вы выбираете свою жизнь, вы создаете свою реальность, и в этой реальности, вы имеете право вот создать поле там любви дальше можно экспериментировать смотреть насколько ваше поле сейчас распространяется хватает ли на себя хватает ли на близких там работает ли это там а, в округе вот я по продавцам понимаете я а, одна из штук которые сейчас а, а, отслеживаю да это а, требует ли с меня на кассе одеть намордник при том что все говорят, с кем я разговаривала кассиры, о том, что ну, их просто штрафуют, вот что стоят видеокамеры, они отслеживаются и просто их штрафуют. Сделали очень просто там, да, они сейчас перестали ссылаться на Роспотребнадзор, потому что это просто их собственное руководство ввело такие правила. Если обслуживается человек без наморника, вот, кассира штрафуют, э, вот, а они, э, и, ну, и тем, не менее, и тем не менее, то, как люди себя ведут, как они это объясняют, а какую энергию. Вот поэтому можно отслеживать, насколько мое поле, мое состояние сейчас, ну, хотя бы в норме, да, если там уж высоковибрационное, или хотя бы достаточно устойчивое. Вот, это навык, конкретный навык. Поэтому, если вдруг, если вдруг вы оказались среди тех, кто как раз прям куда-то там шандарахнули по состоянию, вот в какое-то высоковибрационное сильное состояние, это не делает вас автоматически лучше, чем остальные. Это просто вы, ну вот, да, идет эволюция. Вы в этот поток попали, автоматически это повышает вашу ответственность. Вот, дорогие мои, всегда, всегда. Я когда начала заниматься всем этим, там, интуицией, предвидением, формированием реальности много лет назад, я думала, вот сейчас вот это и буду все знать, и вот, помните, хочу мышей ловлю, хочу гуляю по роялю, нифига. Первое, что приходит, это повышение ответственности. Плюшки и какие-то возможности потом. Сначала всегда ответственность, друзья мои. Поэтому, если вдруг вы поймали себя на том, что вам захотелось там кого-то там, вот там, что-то он там неправильно там ведет, куда-то вас там опускает, провоцирует, не хочет слышать и так далее, остановитесь и проанализируйте свое состояние, потому что с высокой степенью вероятности сейчас а, происходит что-то такое, что вы не соответствуете тем потокам и тем выборам, которые были сделаны. Вот Чем этот навык а, больше наработается, тем быстрее и легче это будет работать в вашей жизни. Поэтому, друзья мои, а, еще раз поздравляю вас с началом нового солнечного цикла. Вот, поскольку у нас было 2020, -20, мы потихонечку с вами приближаемся к 2021, а 21 – это ерила счастье, вот, но для того, чтобы попасть в поток счастья, так же, как и попасть в поток мудрости, оказалось не так просто, да, как мы видим по результатам этого лета, попасть в поток счастья тоже непросто. Поэтому а, вот берем ответственность за свое состояние, за, за, за свою жизнь, за свои выборы. И смотрим, как на знаке, как реагируют близкие. Если вы проходите, вот удерживаете свое состояние, их реакции меняются, становятся вдруг теплее, вдруг они начинают вас понимать, вдруг они начинают вас поддерживать, вдруг они начинают интересоваться тем, что раньше вы смеивали. Это просто признаки того, что вы прошли вы свое состояние удержали развернули вот и еще раз повторю благословение до просветления руби дрова носи воду после просветления руби дрова носи воду и будет нам счастье с вами была людмила осипова всего самого-самого лучшего до новых встреч пока пока